Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владимир Тюняев и канал Техногон. И сегодня мы поговорим на тему о выборах без выбора. Ответим на ваши вопросы, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Прошедшие выборы показали, что народ, по большому счету, не доверяет никому. Потому что, посмотрите, сколько проголосовало от числа избирателей, всего лишь... 50% с натяжкой, с большой натяжкой. И мы сегодня с вами посмотрим с другой стороны, несмотря на то, что много комментариев, и мы о них будем говорить, о том, что были вбросы или онлайн голосования, и технологии, применяемые сегодня, растянутые на 3 дня голосования, то есть три дня идет голосование. Представьте себе, где это видно, а где это слыхано. Когда один, единый день голосования, как было всегда. И человек должен прийти лично, ножками своими на участок и проголосовать за того или иного кандидата. Вот прошедшие выборы показали, что первое... Никто не рассматривает тот вопрос, что какой объем финансирования требуется на выборы. Например, опубликованный доклад по ссылке вы можете посмотреть из известных источников, которые говорят о том, что, например, одному кандидату по одномандатному округу требуется от 40 до 100 миллионов, чтобы он организовал свою предвыборную кампанию, то есть прошел или не прошел в депутаты. И эти средства собираются кем-то, ведь очень мало отпускается государством и мало выделяется времени на ведущих каналах для того, чтобы кандидат смог озвучить свою программу, как минимум. Я, например, не слышал, не, ну мало слышал, кто чего предлагает. Какие люди, какая жизнь, что у него за плечами. Мы видим только те партии, которые уже оскомину набили в средствах массовой информации. А уж Единая России выделяется на этом фоне неисчерпаемым административным ресурсом. И практически неисчерпаемыми финансовыми ресурсами. Так как... Вы представьте себе, что можно сделать за государственный счет, так скажем, ненавязчивую рекламу, показать, да, действительно, много дорог делается, сделана центральная автомобильная дорога, которую президент показывает, и все это под флагом Единой России, что они вот стоят во главе всех этих преобразований, но... Мы много говорим и будем говорить о том, что что же главным является в нашей жизни-то, власти не обращают внимания на тот процесс, который идет к уменьшению количества жителей нашей страны, к внедрению, бесцеремонному внедрению той же Московской электронной школы или вообще цифровизации. Она нужна, да, в некоторых областях промышленности, быта нашего, безусловно, они помогают, как-то Бухгалтерию заменить, машина может хорошо посчитать. Да вообще много прикладных вещей есть, которые полезны нам в быту. Но навязывать обучение, в данном случае, детей через цифровую платформу, и мы получили... Письмо, вот наша коллегия Светлана э, Илюшкина получила из Дипобра э, объяснение на то письмо, которое она написала по отказу от МЭШ. Что они никому не навязывают, они просто сделали э, московскую электронную цифровую платформу. Кто пользуется или не пользуется, это дело ваше, это пользовательское соглашение. А несмотря на это учительница заставляет детей и родителей перейти на эту же э, платформу. С какой стати, на каком основании? И даже в письме указывается, что цифровая платформа в помощь обычным традиционным методам обучения, то есть письменным тетрадкам и так далее, и так далее. Я уже не говорю о том, что насаждается, принуждается людей, вот сегодняшняя ситуация по тем же ношению определенных средств защиты и так далее, и так далее. А мы, как производители средств защиты от электромагнитных полей, почему-то на это никто не указывает. И это банится всеми всевозможными методами, средствами. Несмотря на то, что мы проводим слушания, несмотря на то, что принимаем федераль, вернее, предлагаем принять федеральную целевую программу, делаем концепции, делаем все возможное для того, чтобы реально создать среду обитания полезную или то есть, безопасную для человека. Вот в чем дело. И выборы показывают. Вот мы смотрим на сюжет Анастасии Брюхановой, которая по московскому одному из округов московских выступала, и которая проиграла выборы, ну, кандидатки, по-моему, от единороссов. И она говорит о том, как они проходили, вот можете сами послушать. Прямо в пятницу с утра пораньше избиратель массово побежал голосовать за Хованскую. Утренний спринт сменился двухдневным марафоном, а в воскресенье утром последний рывок. Да какой мощный! Результат за Хованскую аж в два раза подскочил. А ровно в 14.30 рывок завершен. Избиратель при этом голосует в обычном темпе. Думаю, вы уже догадались, что настоящий избиратель так себя не ведет. Это и есть фальсификация. Самые настоящие вбросы в электронную урну. Вопрос. Почему, вот действительно, если аналитически подходить к этому с научной точки зрения, почему-то ровно-ровно-ровно кто-то идет, кого-то опережает в течение двух дней, и вдруг за три часа последних резко увеличиваются Количество проголосовавших за другого кандидата. И э, тот кандидат, который шел, опережал, например, по, э, в течение двух дней, двух с половиной, вдруг проигрывает. Резко. Не может быть такого. Потому что если брать общество, то оно как-то распределяется равномерно. Должно так, по большому счету, быть. Половина населения не пришла на выборы. Это говорит о том, что половина нашей страны не доверяет никому. Потому что нет, видимо, достойных кандидатов нет достойных кандидатов представлять наши интересы во власти. И, видимо, по этой причине многие люди разуверились во власти, разуверились в том, что они реально могут что-то сделать для народа. И вспоминая слова Бориса Константиновича Ратникова, что гражданское общество должно поставить под контроль власть. У нас же, конечно, получается наоборот. Несмотря на это, многие люди... Просыпаются, пытаются понять, что происходит. У нас недавно в гостях была девушка, ну, мама, э, ей, вот мама двоих детей, которая проработала, например, в прокуратуре. И пришла к выводу, что оказывается, у нас система надзора совершенно не работает для людей. Мы, я надеюсь, не запишем сюжет вообще и по школе, и по электронным доскам, и вообще по влиянию на детей, вот то и образовательный. Среды, которая сегодня насаждается, подчеркну, насаждается. Не предоставляется выбора. И директора, сколько вот уже в прошедшие полгода или год, директора школ резко в ультимативной форме ставят родителей перед выбором. Но еще хочу раз подчеркнуть, что у меня в гостях были представители четырех школ, советы родительские которые, впрочем, как альтернативу действующим советам, родительским комитетам не воспринимаются, которые хотят все-таки что-то хорошее, полезное сделать для детей, для учителей. Но, глядя на то, что основная масса родителей, 99%, совершенно не понимают, что происходит вообще с их ребенком. И, видимо, их это не интересует. Я вчера стоял вот, в Альберес, получал посылку, и смотрю, мама <coughs> дает гаджет ребенку, которому, видимо, год, чуть больше. И он в этом гаджете сидит и смотрит на него. И когда она не убирает, он кричать начинает. Я это не записал, но она ему возвращает. Я говорю, сейчас поговори, я тебе отдам. Что делает мама? Мама совершает преступление. Родители, позволяющие, особенно маленьким детям, пользоваться... Смартфоном совершают преступление, нанося непоправимый ущерб здоровью своего ребенка. Наш зритель Саша задает вопрос, вредны ли беспроводные наушники, Bluetooth наушники Я уже неоднократно говорил, что да, вы же... Тот же передатчик держите вообще у мозгов, у ваших. Что происходит-то? Вот это СВЧ нагревает ваше ухо среднее, да и вообще у вас мозги кипят. И поднимается температура, вообще межклеточный обмен ухудшается и так далее, и так далее. И э, дальше он задает вопрос, а какими наушниками пользуются? Я говорю, вообще лучше всего вы включите хорошие колонки и послушайте музыку. Если вы в общественном месте, то проводными и большими наушниками не вставляйте вот эту гадость внутрь уха. Возвращаемся к выборам. Что они показали? Да, беспрецедентное давление рекламное на наших, наше население. И при всем при этом беспрецедентном давлении административным ресурсе. Еще раз говорю: более, ну, практически половина не пошла на выборы, я тоже не ходил на выборы. И не считаю нужным идти, потому что я не вижу идеи, которую бы повела народ за собой. Те же традиционные партии, та же КПРФ. Какую идею предлагают? Все мы знаем, мы учились, мы жили в ну то есть в Советском Союзе и понимали, что такое коммунистическая идея. А что они показали за прошедшее время? Примером своим построили они отдельно взятую деревню хотя бы на тех принципах, которые провозглашают. Справедливая Россия показала примером, где она построила тот то город или селение, которое живет по их принципам, по их идее. А без идеи у нас вообще ничего нет. Вообще. Какая идея в нашем государстве? У нас в Конституции отменили идеологии, Хорошо. Но какой идеей тогда люди-то вдохновляются? У нас народ победил... За Сталина, за родину идея коммунистического строительства. Идея была. И такие преобразования были совершены за короткое время. И рост населения был. А у нас сейчас безыдейная платформа практически у всех партий. У нас идет практически э, в мире война, так как убыль населения. И мы уже в сюжете в одном говорили, что у нас в стране не 146 миллионов, а всего лишь 89. Екатерина Улитина опубликовала эти данные. То есть, вот на эти вещи практически никто не обращает внимания. Ни одна партия. Возможно, какие-то те, которые не вошли в список или не прошли. Но народ это не интересует. Хорошо, уважаемые друзья. Если вы привыкли сидеть на диванах и привыкли, что все у вас хорошо. А действительно, мы жить стали лучше материально, это бесспорно. У нас стали лучше дороги, в Советском Союзе были дороги, плохие были дороги. Сегодня при капитализме, еще раз напомню, капиталистическое э, социальное устройство предполагает, главное, извлечение прибыли. И до народа никому нет дела, по большому счету. И Единая Россия, и Справедливая Россия и коммунистической партии да и все другие партии результат их деятельности они противоречат устремлениям народа и народ это показал на прошедших выборах просто не пришел на выборы 50 процентов пришедших это не результат мы говорили говорим и будем говорить о том что надо создавать систему самоуправления на местах объединяться в общины в общество и создавать гармоничную жизнь на том месте где вы живете с вами был владимир тюняев и канал техногон подписывайтесь на наш канал до свидания